туризм в 2022 году как будет развиваться туризм в россии добрый день дорогие друзья меня зовут дмитрий хачари и вы на канале новостройки shop сегодня мы с вами поговорим о том каким будет туризм в россии и как он будет развиваться обязательно подписывайтесь включайте колокольчики чтобы узнавать о новых роликах первыми пишите ваши комментарии и помогайте продвижению этого ролика на любое развитие туризма, а также развитие внутреннего спроса, друзья, влияет волатильность валютных курсов и сокращение сетки полетов основных авиакомпаний. Таким образом, это оказывает влияние на переориентацию туристического спроса исключительно на внутренний рынок. Поэтому на протяжении третьего года подряд мы с вами увидим огромный спрос на качественные объекты размещения по всей стране. И значительный приток гостей во всех сегментах. Будь то гостиницы, дома, санатории, турбазы и прочие. В общем, на любой вкус и кошелек. Но есть один нюанс, господа. Это небывалое изменение на рынке авиасообщения. Ведь отсутствие ряда рейсов и сокращение вместительности самолетов может негативно сказаться на доступности регионов и усложнить путешествия по стране. Теперь ожидается сильная нагрузка на железнодорожные сообщения и на автотранспорт. Замещение авиасообщения железнодорожным и автомобильным транспортом происходит в том числе по причине временного закрытия таких южных аэропортов, как Анапа, Геленджик, Краснодар и Симферополь. Дата открытия авиасообщения постоянно смещается уже третий месяц подряд после начала специальной военной операции на Украине. А ведь эти аэропорты всегда пользуются большой популярностью в летнее время и даже временная приостановка их работы не сильно хорошо сказывается на туристических планах граждан нашей страны. Многие жители крупных городов нашей страны активно интересуются современными и качественными отелями размещения в радиусе 400-500 км от своего места проживания. Но глубина бронирования крайне низкая, ведь гости предпочитают бронировать номера почти за несколько дней, а на летнее время преимущественно даже с возможностью отмен. Какие самые востребованные и популярные места отдыха? По классике это Краснодарский край, Абхазия и Крым. Несмотря на проблемы с логистикой, народ активно бронирует туры и отели. Но помимо юга нарастает популярность отдыха в Алтае, на Байкале, в Карелии, Мурманской области и Дальнем Востоке. Есть и хорошие новости. В марте 2022 года был отменен НДС для объектов гостиничной отрасли. Это означает сокращение налоговой нагрузки на объекты и возможность сдерживать рост цен, даже несмотря на высокую инфляцию. В любом случае, популярностью этим летом будут пользоваться туры в регионы с уникальной, нетронутой природой. По-прежнему очень большой спрос на Алтай, Дальний Восток с турами на Сахалин, Камчатку, Курилы, Чукотку и Шантары. За последние несколько ковидных лет в разы вырос спрос на север, в Мурманскую область и Карелию. В этих регионах активно открываются новые объекты размещения, в том числе современные круглогодичные глэмпинги. Глэмпинг, друзья, это как кемпинг, только с удобствами, гостиницей и завтраками. Так вот, они позволяют наслаждаться природой не только в короткий летний сезон, но и зимой, и в межсезонье, когда туристы могут увидеть северное сияние и другие красоты северного отдыха. Вообще, с развитием быстро возводимых гостиничных объектов связаны большие ожидания на ближайшие несколько лет. Все эти кемпинги и глэмпинги приобретают все большую популярность. Они по-своему стильные, новые и привлекательные, а государственная программа развития и финансовая поддержка помогает им быстро выйти на рынок новых проектов. В рамках реализации такой программы отобрали уже 19 регионов России, которые получат финансирование. Среди них Северный Кавказ, Байкал, Бурятия, Иркутская область, Дальний Восток, Камчатка и другие регионы. Именно здесь появятся новые проекты в сегменте быстровозводимых объектов. Что это дает вообще новому рынку и новым особенностям туризма. Любой кризис рождает что-то по-своему гениальное. Наряду с классическим туризмом появляются новые объекты, которые сочетают в себе комфортное и интересное размещение. Яркие туристические впечатления в новых доселе местах для туристов и продуманный формат отдыха. Именно продуманный. Потому что большинство туристов теперь рассчитывают каждый день отдыха, едва только бронируя места. Теперь активно развивается отрасль создания круглогодичного отдыха. Зимой чаще всего на севере, летом везде. Стоит верить, что отдых у россиян приобретает новые, нестандартные, оттого и невероятно прекрасные оттенки. И даже те, кто в силу финансовых возможностей и из-за трудностей авиасообщения не может позволить себе приехать на юг к морю, теперь может отдохнуть в своих родных просторах севера, Урала, Забайкалья и Дальнего Востока. Тут теперь главное, чтобы цены на отдых не задирали на своей территории. И если раньше можно было свалить все на высокий курс доллара, неоправданно высокие цены на любой вид отдыха, то теперь с понижением курса доллара цены по-прежнему остаются высокими. Видимо из-за логистических трудностей и всевозможных санкций на все про все. Так или иначе, стоит отметить, друзья, что последние два года гостиничный девелопмент внутри страны активно развивается и уже появились новые привлекательные объекты и стартовало развитие целых курортов, которые мы увидим через несколько лет. Да, фундамент заложен хороший, полагаю, что и прочный. Если говорить про то, что происходит сейчас, то в ближайшие месяцы можно увидеть постепенный процесс смены гостиничных брендов и названий. Например, поехать в привычный Хаят Редженси Сочи стало невозможным, поскольку отель работает под новым брендом Karab. Аналогичная ситуация произошла и с Хаят Редженси Петровский парк. В зависимости от жесткости политики каждого отельного оператора мы вскоре можем увидеть смену гостиничных наименований. Такая ситуация вряд ли окажет моментальное воздействие на уровень гостиничных объектов, поэтому, друзья, летом 2022 года можно спокойно ехать в свой любимый отель. А где отдыхаете вы, друзья? Какие места отдыха вам нравятся больше всего? И что вы можете сказать о новых видах отдыха? Сказалось ли это на ваших планах в этом году? И как вам соотношение цена-качество туризма в нашей стране в последние годы? Есть ли продвижение или все это байки гостиничных экспертов? Со своей стороны отмечу парадоксально высокий процент бронирования в Краснодарском крае, даже несмотря на тяжелую ситуацию в стране. А значит, как бы это ни позитивно звучало, не все потеряно. Подписывайтесь на наш канал, рассказывайте свою точку зрения, опровергайте нашу, если вам есть что возразить или добавить. Мы всегда рады диалогу с вами, ведь наша работа заключается в том, чтобы качественно информировать вас о новых новостях рынка недвижимости в России и в частности в Краснодарском крае. А с вами был я, Дмитрий Хачари и компания новостройки ШОП. Увидимся в следующем ролике, где я поделюсь с вами о том, как сейчас продвигается рынок ремонта. Оставайтесь с нами, друзья. До новых встреч!